Всем привет! Меня зовут Евгений Поляков. Я более пяти лет и уже занимаюсь профессионально сетевым бизнесом. И все это время я сотрудничаю с системой Forsage Само собой разумеется, за пять лет я изучил большое количество других бизнес систем. И могу сегодня с уверенностью сказать, что система Forsage это действительно лучшее предложение, которое сегодня есть на рынке. Что она делает? Я очень коротко перечислю основные моменты, которые вот лично мне больше всего нравятся. Во-первых, там конечно же все максимально автоматизировано. Сама система она делает действительно порядка 90% работы за нас. И собственно всю информацию касательно системы, компании, продукции, технологии, касательно работы. Всю эту информацию дает сама система. То есть мне не нужно там делать отдельные презентации какие-то. Второе, значит, сама система она дает уже заинтересованных кандидатов. То есть мне по большому счету не нужно заниматься поиском. Тех людей, кто возможно интересуется моим предложением. Три система занимается обучением меня и моих соответственно новых партнеров. Когда у меня появляется новичок в моем бизнесе, я просто по большому счету отправляю его на систему обучения. И там новичок самостоятельно проходя все курсы, он осваивает для себя новую профессию. Это действительно очень круто. Кроме того, система позволяет работать удаленно, с любой точки земного шара, с любого устройства. И, само собой, разумеется, можно строить опять где угодно практически в любой стране мира то есть это действительно очень удобно это современно не нужно как-то вот менять свой график если вы начинаете у вас есть еще какая-то основная работа то можно спокойно совмещать с телефона выходя и занимаясь еще время свой бизнес носовый разумеется внутри системы есть большое количество действительно серьезного профессионального функционала который понадобится вам для профессионального ведения сетевого бизнеса и вот таким образом система CrossAction на действительно сегодня является лучшим предложением, которое есть в целом на рынке.